В мобильной торговле присутствуют два вида обмена. Быстрый обмен и полный обмен. Быстрый обмен выгружает данные из мобильной торговли в учетную систему и забирает свежие остатки и статусы к выгруженным документам. Полный обмен он выгружает данные с мобильной торговли и получает полный э, список всех документов, которые э, необходимы для работы мобильной торговли. В том числе фотографии и отчеты. Быстрый обмен проходит достаточно быстро. Все, обмен завершен. Полный обмен. Работает значительно дол дольше за счет того, что э, учетная система должна подготовить данные для мобильной торговли. Вот сейчас в данный момент э, 1С или другая учетная система подготавливали файлы, а вот теперь они на начинают загружаться в мобильную торговлю. Как вы видите, здесь значительно больше информации. Здесь и группы, и номенклатура, и контрагенты, и договора, вот, в том числе и картинки, и отчеты. Полный обмен рекомендуется делать тогда, когда торговому представителю не хватает быстрого обмена. Это может быть раз в сутки, например. То есть перед тем, как он выходит на район, он может сделать полный обмен, загрузить новые цены, новые остатки, новые отчеты, новые фотографии, которые появились, новых контрагентов и идти работать. В течение рабочего дня он делает только быстрый обмен, который выгружает его данные за рабочий день и получает свежие остатки, так как они достаточно часто ну, меняются. То есть таким образом он имеет всегда актуальные остатки и на это не нужно затрачивать много